Если ваша машина оборудована инерционными ремнями безопасности, то надо потянуть за бляшку ремня и вставить ее в фиксатор. Инерционный ремень позволяет свободно наклоняться вперед и в то же время он надежно фиксирует тело от перемещения в случае аварии. Для освобождения от ремня необходимо нажать кнопку фиксатора, в результате чего бляшка ремня выскочит и ремень плавно уползет в инерционный барабан.